вы знаете, Димаша, знаю Димаша, какой оценить его вокальный путь. Ну, я не очень хорошо знаю прям вообще его вот вокальный путь, от начала до конца, там, как он пел, ну, не до конца, вот сейчас в процессе. Поэтому я не могу его вокальный путь оценить. Единственное, что я могу сказать про Димаша, конечно, это уникальный человек, голос, талант, но любому артисту, чтобы он выжил в современных реалиях, нужен материал, насколько я знаю, ну, материал песенный, хитовый. Да, который будет отображать вообще сущность артиста. Насколько я знаю, у Димаша особо нет вот своего материала, он перепевает какие-то песни. Но опять-таки мои знания в творчестве Димаша, скорее всего, достаточно поверхностные, поэтому ну, если вы хотите как-то вот прям рассмотреть под микроскопом Димаша да, и какое-то мое мнение узнать о нем, ну Здесь, наверное, нужно мне будет подготовиться, почитать, посмотреть, послушать побольше и уже прям посвятить эфир чисто этому артисту.